18 июня и очередной отчет о проделанной работе за день на нашей стройке Сразу скажу, сегодня были окончены все межкомнатные перегородки в доме, которые имеются Ну а теперь по порядку На первом этаже у нас закончились перегородки путем возведения стен нашего санузла На первом этаже такой 3 с небольшим квадратных метра в доме, конечно же, бардак, но постепенно, постепенно он, дом, начинает приобретать уже свои истинные очертания. Наверху у нас было сделано, до конца подняли стенку второго света, которая разделяет второй свет, и спальню. Но ну, а теперь поднимемся вверх. Пока лестница еще не капитальная наверху сегодня была проделана работа как вы уже видите перегородки в спальне и гардеробы большая спальня получается и гардероб света нет еще здесь но он огромный он огромный, и из гардероба будет выход на чердак. На чердаке тоже, возможно, что-то будет. Такая спальня. Предстоит огромная уборка. Впереди у нас еще, или уже, предстоит встреча с электриками. Прокладка электрики. Детская. Тоже везде уборка. И кабинет. Большой, большой кабинет. Уже Лиля вчера отсюда совершала звонки новым партнерам. Вот такой вот у нас получается дом. Второй свет.